Является ли наличие денег синонимом изобилия? Понятие изобилия определяется выражением «иметь в количестве, превышающим потребности. поэтому определению «жить в изобилии» означает иметь деньги больше, чем необходимо для удовлетворения своих потребностей. Поскольку потребности у всех разные, то и состояние изобилия каждый человек определяет по-своему.